Здравствуйте, друзья! С вами Александр Самкин, тренер агентов-миллионеров, автор книги «Туфелька для Золушки». Сегодня в этом видеоролике я хочу пригласить вас на бесплатный онлайн-мастер-класс, который состоится 5 марта 2019 года в 19.00 по московскому времени. На этом онлайн-мастер-классе я представлю вам мой новый обучающий продукт. И вы услышите много всего интересного и полезного. Разберем историю успеха лучших моих учеников. До встречи 5 марта в 19.00. Пройдите по ссылке в описании и обязательно зарегистрируйтесь прямо сейчас. Помните, будущее принадлежит компетентным людям.